техники высокой степени автоматизации на базе трактора Беларус 152 Сейчас в рамках макетного образца мы внедрили, мы электрифицировали трактор, то есть он работает на полутяге, то есть он такой гибридный на полуэлектротяге. Кроме механических всех совершенствований, то есть там были поставлены различные печатные платы, то есть он полностью электрифицирован. Полностью оборудован э, компьютерной техникой, опять же, в рамках э, макетного образца, необходимого совершенствовать уже до опытного, до серийного изделия».